Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня, как всегда, прозвучит опять дебют новой песни, безусловно. Что скажу про тему? Ну, тема опять о Боге. Так, пожалуйста, послушайте эту песню. Спасибо всем заранее за внимание, мои хорошие. Итак, песня. Над циркушкою голуби кружат, Голуби над циркушкой парят, а монах Богу служит не за деньги, а просто за так. А в Богу служит. не за деньги, а просто за так. А скудела с грузка скатаний, Сделать надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, Примот при приходании, сам собирает народ, По прихомах людей не собрали. Начало службы старий, успевали. Не к началу службы Вот такая была его христа Приказ Богу увещая воля, с честной верой до конца. На цирк голуби кружат, голуби над цирк вушкай парят. А в вушки молодой монах служит не за деньги, а просто за тат. Цикушки молодой манок служит не за деньги, а просто за так.